Багровый и белый отброшен скомка, зеленый бросали горстями дука, а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты. Бульваром и площади было не странно увидеть на зданиях синие итоги. И раньше бегущим, как желтые раны, огни обручали браслетами ноги. Толпа пестрошерстная быстрая коржка Плыла, изгибаясь дверями в Каждый хотел протащить хоть немножко громаду из смеха отлитого кома. Я чувствую платье, зовущее лапы, в глаза им улыбку протиснул, пугая. Ударами в жесть хохотали арабы, над лубом расцветавши крылом попугая.